Всем привет, и сегодня я вам покажу, что я для вас приготовил. Поехали. И вот я сейчас расскажу о операторе Мегком. Давайте, поехали. И вот у нашего Микком есть приложение Микопей, где вы можете оплачивать коммунальные услуги, проверять свои штрафы, и так далее. И вот это приложение МКП решил устроить для вас конкурс. Розыгрыш, призов. Вот. От компании с компанией Оркестрой. Это строительная компания. И от, от компании Orkestroy. Трой вы можете также выиграть. Самый главный приз это квартиру выиграть вы можете. И что нужно для участия? Нужно накапливать баллы. Это как накапливать баллы Баллы накапливается Это каждый день, если вы с приложениями копей будете это оплачивать коммунальные услуги, закружать единицы другому, будете, и вам будут начисляться баллы. И вот, чем больше баллов, чем больше купонов у вас, тем больше шансов выиграть у вас есть. Так что, давайте это побеждайте. И вот организаторы это Мегаком и строительная компания. И вот партнеры, ну на этих всех я Инстаграм или Ютуб оставлю в описании, и вы можете подписаться на них, и все будет классно. И а также есть у них подарки. Вот подарки. Это золотые номера от компании Megcom. Подарочный сертификат на 100 литров бензина. Jet Drive от Megcom тоже. И скидочный сертификат на покупку квартиры. То есть вы можете с этим сертификатом на строй пойти и что-то на 400 тысяч сомов закупить. Вот. И также от компании Строй есть 200 тысяч сомов. Они тоже вам даются. И самый главный это безлимитный годовой интернет. То есть целый год вы можете пользоваться этим интернетом. Целый год, представляете, целый год. И, а это одежду вы покупаете на он от онлайн магазина Easy Shop. Короче, я не знаю, что за Easy Shop. Так что это, если это тоже в подарок, короче, сертификат. И вы будете проверять купоны. Обязательно проверяйте купоны. А то если у вас мало будет купонов, то простите вы, простите вы, но вы это. То есть надо много купонов иметь, чтобы, возможно, спыла у вас какая-то. И вот все розыгрыши. Розыгрыш призов. Вчера, 10 апреля, состоялся. Это первый ежемесячный розыгрыш. Еще будет таких 8 розыгрышов. 8 розыгрышов. Нет, даже 10 розыгрышов будет, оказывается. Следующий розыгрыш – это 8 мая будет, оказывается. И... На эту, на, эту ссыл, на этот сайт я оставлю в описании, так что ссылку в описании я оставлю, так что вы можете проверять, как то будет розыгрыш. И, и это. И все. И вот я резко теперь переключился на свой канал, потому что это... Я хочу у вас попросить, давайте это видео, вот это видео, которое я это запустил неделю назад, запустил, давайте эту видео посмотрим, давайте 15-20 просмотров хотя бы сделайте, давайте чтобы обратывать меня короче вот и а также участвуйте на розыгрыше мегком всем желаю всем удачи и всем пока давайте